Третий период родов последовый. Он начинается с момента рождения ребенка и заканчивается рождением последов. Продолжительность третьего периода родов одинаковая как у первого, так и у повторно родящих пациенток и составляет от 3 минут максимально до 30 минут. А что с ним забирают? Не говорят, делают В течение этого промежутка времени происходит рождение последы, и одномоментно родильница теряет 250-300 мл крови, что считается физиологической кровопотерей. Кровопотеря, превышающие 400-500 мл в зависимости от исходной массы тела пациентка, считается как патологической. Цели профилактики кровотечения сразу после рождения последа на живот матери кладется пузырь со льдом и тяжесть для улучшения сократительной способности матки. Надо, главное, слушать доктора и акушерку. Они так помогают, просто ну -у -у. Думалось, надо себе. Потому что я без вас, как бы я тут не дышала. ребенка, взвешивает его, измеряет, показывает маме голеньким, после чего пеленает и прикладывает ребенка к груди, обязательно в родильном зале. Ну-ка. Побежи хотя бы немножечко. Может поиграть, но него еще, наверное, не только. Они не всегда все берут, Спасибо. они редко берут. Uh -huh. Вот, Но чтобы хотя бы капелька его взял, мальчик молодец какой. Скажи, чтобы хотя бы капелька попала ему в желудочно-кишечный тракт. Uh -huh. не